прежде чем прийти подойти к представлению непосредственно самой концепции я хотел бы сказать от себя лично как от президента федерации одной из национальных общественных организаций сегодня в зале моих коллег очень много руководителей федерации общественных других общественных спортивных организаций о тех мотивах и, может быть, даже чувствах, которые возникают у меня сегодня в связи с тем, что мы сегодня собрались в этом зале и в связи с тем, что нам, на наш взгляд, удалось сделать первый шаг к изменениям в нашей сфере. В марте месяце президент Национального Олимпийского комитета Сергей Назарович Бубко собрал всех президентов федераций и пригласил министра спорта, который только был назначен, был назначен не из сферы спорта, был назначен как громадский дьяч для того, чтобы мы могли обсудить будущее и развитие нашего спорта. И это было первое первый шаг, с которого начала формироваться наша гражданская позиция как спортивного сообщества, где руководители федераций заговорили о коренных изменениях в сфере управления спортом. И было принято решение начинать работу по подготовке предложений. В результате вчера в кабинете министра была нашей рабочей группой, и я благодарю всех людей, которые были вовлечены как официально в состав рабочей группы, так и привлекали, приходили и активно участвовали в работе рабочей группы, фокус-группах, круглых столах. Я всех благодарю. Все люди это делали в свое нерабочее время, занимаясь этим вопросом очень честно, порядочно и искренне желая помочь нашему делу. Вчера мы подытожили. Все документы передали концепцию развития нашей отрасли, концепцию реформирования и проект закона нового закона про физическое воспитание и спорт министру, для того, чтобы уже министр, как руководитель нашей отрасли, организовал обсуждение, э, обсуждение на местах. Организовал это обсуждение таким образом, чтобы мы, э, удерживая правильный курс, действительно, в первую очередь, не навредили тому, что есть, а плюс к этому заложили серьезный фундамент для многолетнего развития. И вчера состоялся такой у нас разговор, таким образом, этот этап нашей работы закончен, и сегодня некий такой промежуточный отчет, после которого мы должны с вами все вместе перейти к стадии, активной стадии обсуждения, выкристаллизовывания новых документов и заложения их в основу нашего будущего развития. Что касается непосредственно самой концепции. После обобщения всех предложений и, всех, и анализа существующей ситуации, мы пришли к выводу, что в первую очередь реформированию подлежат три системы. Это три равнозначных системы, которые одинаково, важны и должны реформироваться не последовательно, а реформироваться одновременно. Это система организации массового спорта, это система организации спорта высших достижений и это система организации взаимоотношений между государством, территориальными общинами и э, субъектами спортивной сферы. Я в своей краткой презентации останов, остановлюсь на основных идеях, которые изложены в нашей концепции более подробно и которые подлежат нашему, как я уже сказал ранее, дальнейшему обсуждению и утверждению. Итак, система массового спорта. Что мы имеем сегодня? Вы помните наш конгр... нашу с вами конференцию 10 числа, когда мы определили, что у нас на входе в школе 70% относительно здоровых детей – и на выходе у нас 20% относительно здоровых детей. То есть за время школы наши дети теряют здоровье и выходят в жизнь уже рыхлыми, неподготовленными ни к службе в армии достаточным образом, ни к полноценной активной жизни. И с одной стороны мы видим эту печальную статистику, с другой стороны мы видим, что сегодня порядка 4,5 миллиардов гривен у нас вкладывается в систему спорта не связанную со спортом высших достижений и задействована в системе спорта по официальной статистике у нас 600 тысяч занимающихся. Мы понимаем, что она не совсем объективна эта статистика и допускаем, что 2% ошибка, 10% задействованных в спорте. Итого мы имеем 400 тысяч детей, тем или иным образом задействованных в системе спорта. При этом мы на это тратим 4,5 миллиарда гривен. Что мы предлагаем? Мы предлагаем в системе массового спорта перейти на адресное финансирование каждого ребенка. Каждая семья, каждый ребенок должны получить от государства или от территориальной общины, в зависимости от того, как будет принят закон по централизации, защищенной статьей бюджета. 150 гривен, может быть это будет больше, мы привязываемся к 15% от минимальной заработной платы в месяц для занятия спортом в системе спортивных клубов. То есть, если ребенок приходит, он выбирает себе вид спорта, или родители для ребенка выбирают вид спорта, выбирают спортивный клуб, который сертифицирован федерацией по данному виду спорта, который э Находится в едином реестре, государственном реестре спортивных клубов. Этот ребенок приходит в этот спортивный клуб, и этот спортивный клуб получает от государства или территориальной общины за этого ребенка адресные, адресные, адресное финансирование. Что мы будем иметь? Мы будем иметь абсолютное отсутствие приписок, поскольку каждый ребенок и каждая семья будет дорожить теми фондами, которые для них персонально выделяет государство. Мы будем иметь четкую конкуренцию между видами спорта и между спортивными клубами, поскольку каждый спортивный клуб будет заинтересован привлечь как можно большее количество детей. Мы будем, иметь, мы будем иметь средние школы. В качестве наших союзников, поскольку, во-первых, они сами будут организовывать дополнительные спортивные клубы. Во-вторых, они откроют дополнительно все свои спортивные сооружения и начнут, и быть заинтересованными, будут строить новые. И в-третьих, самое важное, ну не самое важное, но тоже очень важное. Они подкорректируют, они подкорректируют все свое учебное расписание для того, чтобы иметь возможность... Этих детей привлекать как можно больше в свои спортивные клубы. Мы сохраним все наши спортивные школы, поскольку мы с вами должны резко расширить количество занимающихся детей. Мы сократим все, мы таким образом уберем всю коррупцию из нашей деятельности, поскольку каждый ребенок будет находиться в реестре школьников, каждый шку... Каждый клуб будет находиться в реестре клубов, каждая федерация будет находиться в реестре федерации, и, как в следующей презентации будет показана информатизация, это будет абсолютно открытая программа. Таким образом, мы расширим финансирование с 4,5 миллиардов до 6, но при этом расширим количество занимающихся с 400, в 10 раз с 400 тысяч до 4 миллионов. Таким образом, спрос на тренеров задействованных в системе массового спорта вырастет спрос на национальных специ... на специалистов в системе спорта вырастет и таким образом массовый спорт действительно станет массовым, поскольку он задействует каждый ребенок в нашей стране получит право на занятия спортом и получит право быть вовлеченным в систему спорта. И здесь стоит отметить, что быть вовлеченным в систему спорта это значит быть вовлеченным в систему соревнований по выбранному виду спорта, начиная с уровня первенств района, заканчивая Олимпийскими играми. Более подробно вы можете ознакомиться, я думаю, что и более подробно мы будем на наших с вами обсуждениях обсуждать каждый аспект этого вопроса, поскольку этот вопрос, естественно, имеет большое количество аспектов, связанных с сохранением, с сохранением наших тренерских кадров, с юридическими взаимоотношениями, с социальными гарантиями, но мы точно понимаем, что, заложив такую формулу, мы получим адресное и, пол, и дадим адресное финансирование, и дадим полную возможность каждому ребенку в нашей стране заниматься спортом. Таким образом, еще есть некоторые плюсы. Возникнут у нас, откроются фитнес-клубы для спорта, поскольку фитнес-клубы станут тоже заинтересованными работать в этой программе, и они станут то, точно так же заинтересованы открывать свои спортивные сооружения для того, чтобы быть вовлеченными в спортивную программу. А в спортивную программу, опять же таки, это связь с федерацией по виду спорта и связь со спортивным клубом. Это общая идея, связанная с массовым спортом. Теперь спорт высших достижений. В спорте высших достижений сегодня мы с вами имеем достаточно эффективную систему, связанную со специалистами, поскольку мы понимаем, что наши медали, которые мы имеем сегодня, они не с воздуха и не сами по себе берутся. И здесь наша задача сфокусировать внимание на тех талантах, которые уже определены, и они определены из системы массового спорта, и создание возможностей для того, чтобы этот талант сопроводить до самого высокого уровня. И в системе спорта высших достижений, под системой спорта высших достижений мы понимаем спорт, в составах, то есть участие в соревнованиях и подготовка национальных сборных команд всех уровней, и здесь мы поднимаем кандидатов в национальные сборные команды. То есть когда мы с вами говорим про резервный спорт, то мы подразумеваем его все-таки в системе спорта высших достижений. То есть сегодня мы имеем с вами, вы видите, вот те цифры, которые приведены у вас в буклете есть, как распределяются деньги сегодня, по линии Министерства. И в данной ситуации то есть мы понимаем, что при формировании бюджетов мы должны иметь абсолютно точную систему, какой вид спорта и почему, и какое количество денег получает от государства. Мы должны четко понимать задачу, под которую эти деньги получают, под которую деньги получает этот вид спорта, а эта задача обеспечить выступления на, успешные выступления на международных соревнованиях для поднятия авторитета страны, мы точно понимаем, что государство у нас выступает заказчиком, и мы говорим, что государство именно для решения этой задачи выделяет средства федерациям, и федерации являются непосредственным исполнителем, организовывая работу по подготовке национальных сборных команд. Не отделы министерства, не Горспортуправление, не Облспортуправление, а непосредственно Федерация, получив эти деньги, обязана приложить все усилия для поиска самых талантливых спортсменов во всех возрастных группах и обеспечения этих спортсменов необходимыми средствами для подготовки. Наше понимание, что сегодня базовая компетенция у таких Федераций есть, по крайней мере, у тех Федераций, которые показывают результаты, на Олимпийских играх. С другой стороны, мы понимаем, что здесь есть определенные риски с недостаточной компетентностью некоторых федераций. И они тоже есть. И вот об этом тоже звучали, звучали опасения сегодня с трибуны. И на, но наша задача ⁇ создать такую систему, в которой, с одной стороны, мы дадим возможность федерациям состояться и соответствовать стандартам. С другой стороны, если федерация таковой не стала, она не должна быть допущена к системе государственного финансирования. Она должна быть допущена только после того, когда она будет соответствовать всем стандартам управленческим и стандартам с суммарными компетенциями внутри самой организации. Третье направление. Направление взаимоотношения государства и системы спорта. Сегодня статья 5 нашего закона говорит о том, что государство Украина управляет системой спорта. Олимпийская хартия и спортивная хартия Европы говорит о том, что спорт есть автономная саморегулируемая система. Сегодня мы с вами, как руководители федераций, обязаны утверждать правила своих соревнований в Минюсте. При том, что эти правила создаются и меняются международными федерациями. Сегодня существует большое количество э, полномочий, которое государство взяло на себя в советские времена и которое должно вернуться обратно к федерациям, поскольку федерации являются носителями правил и стандартов в виде спорта. Сегодня Конституция нашей страны говорит о том, что государство не вмешивается в деятельность общественных организаций. Спорт по своей форме является общественной деятельностью. Он объединяет общественные, неправительственные организации. Таким образом, первое что должно изменение, которое у нас должно произойти, у нас должна, у нас должна статья, где государство управляет системой спорта, поменяться на формулировку «государство» поддерживая спорт в Украине, при этом не должно поменяться финансирование. Финансирование должно увеличиться, потому что мы с вами должны показать результат, который мы приносим, как сфера, которую мы приносим нашей стране. И это очень большая разница, поскольку если мы можем показать нашей стране, как мы помогаем ей сэкономить на тюрьмах и больницах, и сколько мы, то появляется эффективность, по которой государство понимает, вкладывая в спорт, мы решаем задачи совершенно другие, в том числе экономические, об этом говорили сегодня на пленарной части нашего заседания. Таким образом должна быть выстроена вертикаль, Международная федерация, Федерация национальная и спортивный клуб. Под спортивным клубом мы понимаем единую, Организацию, которая оказывает спортивную услугу любого уровня, от начального обучения до спорта высших достижений. Сама эта организация определяется, в чем ее специализация, в чем она хороша. И сегодня все те формы, которые мы имеем сегодня, начиная от ДИУ США, заканчивая центрами олимпийской подготовки, они вписываются в систему спортивных клубов, при этом получая расширенные полномочия по ведению своей деятельности. Таким образом, три направления, по которым нам с вами предстоят обсуждения, дискуссии, подсчеты. Мы очень надеемся, что все наши, весь наш научный потенциал подключится к обсуждению данной концепции и концепции закона. Мы надеемся, что весь наш потенциал, который у нас есть, наших специалистов, что мы сегодня приступим к обсуждению каждой статьи проекта закона и каждой статьи концепции. И мы надеемся, что мы знаем, что это не самый лучший документ и он несовершенен. Мы это знаем точно. Но мы знаем, что двигаясь по этому направлению, мы с вами сможем выкристаллизовать и в ближайшее время подать, подать Верховный Совет, на утверждение проект реформы нашей отрасли, в результате которой, и я хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги, наша реформа она направлена не на нас с вами. Наша реформа направлена не на чиновников Министерства или областных администраций, наша реформа направлена не на чиновников Федераций любых уровней, и не, не, не на директоров школ. Наша реформа направлена для того, на то, чтобы каждый ребенок в нашей стране каждая семья, каждая территориальная община и государство в целом могли пользоваться спортом как уникальным инструментом развития отдельного человека и развития страны в целом. И это нам с вами нужно понимать, что это наша с вами ответственность. И когда мы зимой наблюдали, а многие участвовали в тех социальных изменениях, которые происходили в нашей стране, когда люди гибли за то, чтобы жить достойно, за то, чтобы жить по правилам, за то, чтобы жить без коррупции, за то, чтобы жить э, в обществе, в котором хочется жить, а не выживать или уезжать, то наша с вами сейчас миссия – это сделать шаг вперед в нашем деле. И тогда наша страна изменится. Спасибо.